Как вершили справедливость на просторах Великой Степи? И как современным конокрадам удается угонять целые табуны? А вот сейчас и разберемся. Табунные лошади. Они привыкают к свободному выпасу. И любые попытки обычного человека просто приблизиться к ним неизбежно заканчиваются провалом. Если подобное пытается сделать неподготовленный человек, то ничего у него не выйдет. К тому же все может закончиться для бедолаги очень печально. Нередки случаи получения тяжелейших травм и даже гибели в таких ситуациях. У монголов, казахов и других степных и кочевых народов поимка лошади из табуна, Привычное дело, эти навыки формировались сотнями лет и отточены до совершенства. Барымта. В переводе с казахского «положенное мне» – один из старейших законов у кочевых народов. Так называется захват чужого скота, вещей, вообще чужой собственности как возмещение за неуплаченный долг – Калы, Маиб или Кун. Выкуп за невесту, например. А объектом Барымты с давних пор, как правило, становились именно лошади. К примеру, сильный своим родом человек украл невесту без предварительной договоренности и без уплаты Калыма ее родителям из более слабого рода, Тогда оскорбленная сторона по решению общего сбора шла на осознанный отъем имущества, угон скота у обидчика. Участие в таком деле считалось наивысшей доблестью. А отказ от барымты был признаком трусости. По закону степного сообщества барымтачи в течение трех дней с момента совершения деяния должны были извести другую сторону что отъем имущества затеянными за конкретный проступок. Иначе Баремта считалась воровством. Иногда подобные события становились поводом для развязывания конфликтов и даже войн. Но чаще всего для разрешения спора стороны садились и вели переговоры. И после уплаты положенного возмещения происходило примирение а остальной барымтованный скот или имущество возвращалось его хозяевам. В наши дни барымтачами называют обычных конокрадов, видимо, из романтических ей оправдательных соображений. Никакого благородного возмездия в их действиях сегодня уже нет. Преступники, сами, кстати, отличные коневоды и наездники, вероловно совершают набеги, и угоняют десятки голов лошадей для последующей перепродажи, живьем или просто режут их на мясо. Великолепное знание повадок лошади помогает им в этом темном промысле. Барнтачи некоторое время изучают приглянувшийся табун, отмечая для себя маршрут его передвижения и время, когда лошади находятся без присмотра табунщиков, обычно раннее утро. При себе, как правило, в багажнике сопровождающего их авто у них всегда находятся арканы, пара удобных седел и уздечек. Выбрав удобный момент, один из конокрадов подходит к косяку, в руках, одну из которых с куском веревки он прячет за спиной, у него обычно горсть овса, запах которого так сладок для любой лошади. Кобылы ведут себя очень осторожно и никогда не подпустят к себе не только незнакомца, но и любого другого, даже знакомого человека. А вот вожак-жеребец всегда встречает первым опасность. Он смел и любознателен, ведет себя уверенно и может дать подойти к себе на расстоянии вытянутой руки. Этого достаточно опытному коневоду, чтобы прихватить его за гриву на шее а затем и саму шею. После этого ему не составит большого труда обвить морду коня арканом, сделав наскоро из него уздечку. Ездить без седла может любой мальчишка в степи, где нет велосипедов или самокатов. Барымтачи преодолеют десятки километров на неосетленной лошади, подгоняя и удерживая группой весь косяк. Кобылы послушно будут следовать куда ему укажет их айгр. Затем, для удобства, на пару лошадей будут наброшены седла, и скот угоняется уже на довольно большое расстояние, иногда до нескольких сотен километров. Есть еще один способ угона лошадей, которым также пользуются конокрады. В район, откуда планируется кража, вывозится очень сильный физически и с дерзким характером айгр он в удобный момент выпускается в приглянувшийся косяк. Между ним и местным жеребцом происходит стычка за право владения кобылами. По ее итогу поверженный жеребец изгоняется, а кобылы, видя это, принимает своего нового вожака. Он, в свою очередь, гонит весь косяк к своему дому, откуда он был ранее привезен. Подобный сценарий очень удобен на случай разоблачения, так как Барымтач всегда может сослаться на природные качества и дерзость своего жеребца Айгыра, да еще и пристыдить в слабости того неудачника, у которого был отнят этот косяк лошадей. Любой народный закон ставит своей целью справедливое возмездие, если неоткуда ждать помощи оскорбленным и униженным. И в наши дни Случается, что люди вынуждены идти на отчаянные поступки, дабы восстановить справедливость, не находя ее в светских законах. Возможно, поэтому так сильна память о барымте и многих других степных обычаях. Прощаюсь с вами, друзья. Жду ваши искренние комментарии на тему «Барымта. Что это? Обычное канокрадство или справедливое возмездие?» Присоединяйтесь к каналу. Всего вам доброго.